Всем привет, дорогие друзья, с вами Даниил Яценко, записываю для вас новый видеоролик спустя два месяца. Сегодня у нас 25 апреля 2023 года, и я бы хотел поделиться с вами одной очень крутой новостью. Я создал свой сервер в Майнкрафте с 44 модами, об этом я уже писал в группе пост, вот моя самая топовая сборка Майнкрафт на версию 1.7.10. Да, я понимаю, что версия 1.7.10 типа как бы старая, но на самом деле неважно какая версия. На любой версии, абсолютно на любой версии, можно играть, если привлечь игроков. Здесь есть все. И получается индустриально приключенческая магическая сборка, если правильно назвать так можно. Здесь я написал подробно, что за моды у меня установлены в этой сборке. И сейчас я эту сборку поместил на сервер. Пришлось удалить один мод Библиокрафт. Потому что были проблемы с установкой его на сервер. Но зато остались все остальные 44 мода. Вот, я тут написал про каждый мод. Причем даже есть мод на галактику, где можно открывать новые планеты и путешествовать на ракете. Forestry, Industrial Craft 2, Divine RPG, Build Craft и прочие-прочие моды тут стоят. Думаю, подробно я объяснять не буду. Про каждый умод вы можете прочитать в моей статье. Ссылка на статью будет в описании под видео. И приглашаю вас поиграть со мной на моем сервере. Ссылочка на мою сборку будет в описании под видео. Также ссылка будет на лаунчер, который нужно будет скачать, чтобы играть в данную сборку со мной на сервере. Сервер доступен 24 на 7. Вы можете играть со мной и без меня на моем сервере значит как установить эту сборку как вообще поиграть со мной объясняю подробную инструкцию заходим на сайт ели тут надо будет зарегистрироваться я думаю вы сможете без меня зарегистрироваться у вас появится после регистрации вот такое окно с вашим профилем нужно будет зайти вот сюда в панельку слева заходим в загрузки скачиваем альтернативный лаунчер ти лаунчер можно JAR-версию, можно EXE-версию. Дальше вы его устанавливаете, обновляете. До последней версии он все сам там скажет вам, как сделать правильно. После того, как вы установили лаунчер, обновили его, вам необходимо скачать саму сборку. Ссылка на сборку будет в описании под видео. Там будет всего лишь один архив под названием Minecraft RAR. Вот он. Я его открываю. И... У нас тут видим файлы, короче, их очень много, папки, файлы. И все эти файлы и папки нужно перекинуть в любую папку на диске, на любом диске абсолютно. У меня диск D, диск Games, и вот я создал папку Minecraft. И тут вот все файлы из вот этого архива я перекинул просто их в папку. Все, дальше все очень просто. Заходим в лаунчер, который вы установили с сайта елибай.ру. Заходим в менеджер аккаунтов. Тут э, выбираем зелененький плюсик, «Добавить аккаунт». Тут вам нужно будет выбрать елебай система скинов. Вы должны будете ввести, либо авторизироваться на сайте eliby.ru. но вы это уже сделали, скорее всего, при регистрации, иначе бы вы не скачали лаунчер тут. Э, у вас будет э, ваш ник показываться здесь. И вам нужно будет выбрать э, OptiForge Light Loader 1.7.10 в этом списке. Тут много будет всяких версий, но вам нужно именно этот выбрать, чтобы вы со мной играли на моем сервере. Дальше заходим в вкладку дополнительно, вот сюда вот. Э, здесь нужно выбрать настройки лаунчера и игры. И тут вам нужно выбрать директорию, то есть путь, куда вы скачали мою сборку. То есть э, помните, я объяснял, э, что нужно поместить вот э, из этого архива... Распаковать файлы в любую папку. То есть, тут нужно указать путь до той папки, где вы разархивировали мою сборку. То есть, в моем случае это Games, Minecraft, сохранить. И нажимаем кнопку запустить. Либо же установить в вашем случае будет. В моем просто случае запустить. Ждем несколько минут. Вот мы зашли в нашу сборку. Нажимаем сетевая игра. Нажимаем Прямое подключение и вводим вот этот вот адрес. Также на него ссылка будет в описании под видео, чтобы вы не запутались. Нажимаем подключиться. И вы попали на мой сервер. Тут пока ничего еще нет, не удивляйтесь. Тут просто голый мир, нету спавна, нет ничего еще. Я Вообще, на самом деле, я на серверах никогда в Майнкрафте не играл особо. И для меня это вообще какая-то прям для самого новость, что я решился создать свой сервер, это для меня прям реально новость. Не думал, что у меня будет свой сервер когда-то в Майнкрафте, но я отрешился, так как я хотел просто играть когда-то с друзьями. Но у меня была проблема с хамачи, я... Э, через раз у меня получалось играть э, с кем-то по сети, через локальный сервер. Вот, поэтому я создал свой сервер на хостинге, уже поместил его. Вот, чтобы играть с кем-то. Тут пока ничего еще нету, нет спавна Есть стандартные плагины Там на приваты на Что-то еще там, крипер тут не взрывает Блоки ТНТ не взрывает, по-моему Ну, короче, разрушений тут нету Также мы при смерти, по-моему, не теряем вещи Либо же я это еще не настроил Либо настроил, точно не помню Ну, короче, стандартные плагины Также есть плагин на миникарту Сейчас я вам покажу этот плагин Как он работает Вот, то есть я открыл в браузере карту мира и вот он я тут нахожусь бегаю по карте какой-то деревушке которая кстати очень большая довольно таки здесь тут я я только играл пять минут и то не играл особо вот только создал уже решил видос надо снять короче пригласить вас дорогие друзья чтоб вы играли на этом сервере чтоб вы его развивали чтоб помогали мне разбираться тут чудо да как потому что тут реально тут огромный мир просто и я реально захотел свой сервер, реально хочу набрать народ, так что присоединяйтесь, буду рад. Теперь я не только в Вормиксе, теперь я еще и в Майнкрафте. Ну, конечно, вы и так знаете, что я играл когда-то в Майнкрафт, записывал целое прохождение Майнкрафта когда-то, но еще не было с модами. Возможно, я еще буду снимать какие-то ролики по этому серверу на канал, посмотрим. Ну, а так, чисто для игры, я создал сервер, там, возможно, я еще буду развивать его. Посмотрим, как оно пойдет. Сейчас я немножко, наверное, поиграю тут уже. Может, какой-то спаун построю, Не знаю, как получится уже. Но цель сегодняшнего дня это выложить ролик. Я сегодня весь день убил, чтобы создать сервер, короче. И то мне помогали там. И, ребят, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой Яндекс.Зен. Заходите на сервер. Будем играть. Сервер... Работает 24 на 7. Всем удачи и всем пока.